Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Фрититс Tour. Это видео обзор клетки для попугая Перуры. Наш попугай Рома живет в просторной клетке 50 на 80 сантиметров. В клетке имеется три жердочки и качелька. Также есть две кормушки, одна с сухим кормом, а во вторую я кладу теплую кашу, творог и банан. Привязываем яблоко, которое Перура очень любит клевать. Оставляем Роме погрызть картонную коробочку. Распоряжение попугая лоб и песок для птиц. В клетке есть большая поилка на случай, если попугайчик захочет намочить голову. На ночь клетку мы накрываем, чтобы перуру не будили ранние солнечные лучи попугай рома спит в углу клетки на самой высокой жердочке в клетке достаточно места чтобы перелетать с жердочки на жердочку убирать клетку легко так как присутствует съемный поддон во время уборки попугайчик пытается протиснуться в щель после выемки поддона попугай любит простор, полет и общение с людьми поэтому как только кто-то приходит домой он сразу выпускает рому из клетки, чему попугай очень радуется. Всем спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. И до новых волнующих встреч, друзья!